Здравствуйте, уважаемые! Настало время поделиться с вами рецептом моего фирменного завтрака, который я придумал, еще будучи школьником. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, делитесь им в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие видео с канала. А теперь, собственно, приступим. Три вида мясных изделий. Мясо по-мусульмански, колбаса сервелат финский от Останкина и одна сосиска. Это вот на сегодня. В принципе... Можно только что-то одно, но тогда нужно побольше Делаем из того, что есть Немного корнишонов, они ответят за соленость Прямо ответят, прям как за базар, да? Волноватость Маслины, часть отправим прямо во время готовки Часть сверху для украшения, когда уже будет готово Сметана, аджика, кетчуп, пять яиц Тут вот единственное, что прям вообще нельзя отходить от нормы это то, что на одно яйцо, один зубчик чеснока, томаты, средняя головка лука, горчичка, сметанка, сыр от э, пиццы, ролик вот здесь, вот. кабош остался, его задействуем, немного российского сыра тоже отправим. Все нарезаем мелким кубиком, помидоры кружочками, поехали жарить. Итак, хорошо разогретую э, вок-сковородку начинаем вбивать яйца. Пять штук яиц. И сразу же венчиком начинаем их взбивать. То есть колбасить. Потому яичница называется меня колбасит. Ну и также потому, что там есть колбаса. Колбасим колбасу. Только яйцо схватилось, сразу же после этого закидываем колбасу. Единственное, что в это блюдо не зайдет, так это ордельки немного масла. Огонь чуть ниже, чуть выше среднего, чуть ниже максимума. Все, яйцо схватилось. Закидываем колбасные изделия. Буквально по 2-3 минуты на каждый ингредиент обжариваем. И постоянно, постоянно колбасим. Теперь отправляем мелко нарезанный лук. Одна средняя луковица. Чтобы придать золотистого цвета луку и яйцам, небольшой кусок сливочного масла. Итак, первые три основных ингредиента поджарились. Самое время добавить к ним корнишончик мелко порезанный. Замешиваем соль, добавлять вообще не будем. Соль нам даст и маслины, и корнишоны. Тоже буквально одну минуту. Это соединяем, обжариваем. Добавляем маслины, также мелко порезанные. Залог успеха, постоянное помешивание, постоянно колбасить колбасу. И самое время замесить соус. Столовая ложка сметаны, чайная ложка горчицы в нашем случае зернистая, печальная ложка аджики. немножко кетчупа, продолжаем мешать. Перемешали. Дальше специи абсолютно любые, но обязательно свежемолотый черный перец. Остальное вообще рандомно. Хоть сушеная, хоть свежая зелень, хоть кавказские, хоть итальянские травы. Я добавлю красного перца острова, порошкового. И тут было немножко специи кари. Тоже я чуть-чуть насыпим. Чисто снова замешиваем. водичка от маслин и помидорки прям кружочками и теперь вот следующий технический прием мы их вот так вот венчиком раздавливаем они отдают свой сок и во время дальнейшего помешивания также отдавливаем их через минуту за помидорками отправляем сыр кабош Сыр российский. Доводим до готовности. Постоянно помешивая примерно еще полторы-две минуты. Сыр растает и можно употреблять в пищу чудеснейшую, сытнейшую, ароматнейшую яичницу минья колбасит. Яичница минья колбасит по моему фирменному рецепту, придуманному, еще мною, будучи школьником, готова. Самое время.. Ну, вот есть... кстати, общеизвестный факт. Любое, даже самое неэстетически красивые блюда можно сделать идеальным, хорошечно присыпав его зеленью. Кстати, порошковая красная паприка это очень хорошо. Я думал, что этот острый перец не будет таким красным острым. Дает остроту. Немного аджики тоже. На самом деле здесь все дело вкуса. Вот это хорошо остренького, чисто взбодрится. Лайтовая острота. В принципе, ингредиенты могут варьироваться. На начальной стадии я даже добавлял зеленый горошек консервированный, но он усушивается, ужаривается, получается не очень хорошо. Это примерно так же, как некоторые русские делают в пиццу его добавляют. Это вообще жесть какая-то, конченый идиотизм. Получилась здоровенная порция, вполне сойдет на двоих, очень сытно, никаких вредных ингредиентов. Хорошо, хорошо сытно, завтрак потрясающе. И есть еще один очень хитрый способ поедания данного блюда. Прям вот так вот на булку накладываем. И как говорят, черти не образованные ложим. Хорошо, это то, что надо. С утра. Наготовка у меня ушло примерно 30-35 минут. Все вместе вместе с нарезкой. приготовлением. ингредиенты простые, ничего суперсложного. Главное постоянно помешивать. Так что яичница меня колбасит, сольно для вас пользуйтесь. Спасибо за просмотр. Смотрите другие видео с моего канала. И это последнее видео, в котором я говорю и напоминаю вам о призов. Видосик тоже выползет в подсказках, ссылка на него будет в описании. После этого там раздача призов будет закончена. Спасибо. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, делитесь им в